А внимание, слева раунд! Ой! Тимон, только подожми. Подожми. не беру. Подожми. не Ой, не руки! Руки! Поджимай клетки. Не беру. руки подними руки раз давай вели кросс право закидывай ручки не опускать на передней руке Вал, держи постоянно постоянно давай надо Зарабатывать надо Вал, Работать, руки выше Вал, Либо руки выше подними нажимай голоду закидывай закидывай а, все а, Азма! Uh,